На самом деле, я когда заехала сегодня в ваш город, поняла, что он очень напоминает мой родной город Чебоксары. Там такая же атмосфера, такие же добрые, позитивные люди, поэтому я вообще счастлива быть здесь. Спасибо.